Мисля в Zoom, в Facebook. Добре дошли в нашу семинар, подреден, вече пяти път тази година. И я много се радвам, че се събират всички, всички наши приятели в този семинар. това значи че все пак интерес има к тези теми. И че специалисты, които ни водят, са наистина достойны. И много благодаря Елена Владимировна Уханова, която се согласи, да ни води днес и да сподели с нас свой опит, конкретен опит, аз я питах да ни обясни главно методологический подход. Тема на сегодняшний семинар «Основные проблемы в изучении почерков и книжного производства в Древней Руси», за которое Елена Владимировна много работала последние годы. Так что много радуем, что тя с нами, и дам да вам слово, чтобы начинать сразу наши семинары, чтобы было время после первой части для дискуссии. Марко, спасибо. спасибо большое. Меня слышно? Да, Марко, ну, слышно? да я, я, я вас не представлю, потому что всем нам да, думаю, да. что… Конечно. Да. Нет, главный, Марко, главный микрофон слышно, да? Работает, да. все, все это главное, потому что это был стресс. Спасибо большое, что вы пригласили меня. Дорогие коллеги, дорогие друзья, здесь очень много моих коллег и друзей. И я очень рада, и это честь для меня поделиться с вами своими соображениями, которые вот выстраданы наблюдениями в процессе моих действительно долгих очень занятий с рукописями. И, к сожалению, я, наверное, поскольку Марко просила что-то методологическое, что-то обобщающее, потому что, конечно, рассказ о том, как я атрибутировал один почерк, сравнила и, и поняла, что этот почерк я видела во второй рукописи, я не думаю, что это особенно будет интересно в данном семинаре. Я попробовала вот обозначить проблемы и причины, которые их порождают при анализе почерков и при анализе книжной продукции, ну, в данном случае на материале древнерусских рукописей, потому что я специализируюсь вот в этой области. Вот, к сожалению, ну, когда начать придется с того, что с повторением или, может быть, даже с а, обращением внимания на то, что раньше а, было, в общем-то, очевидным. К сожалению, выросло поколение молодых исследователей. А, которые ну, практически не представляют, как работать с рукописями, и для которых полиография – это всего лишь действительно вспомогательная научная дисциплина, вот, которую очень можно быстро, как им кажется, преодолеть. Вот. То есть они даже не особенно преодолевают. И я, к сожалению, встречалась с очень многими проблемами, которые в видны в работах наших специалистов. И вот хотела бы обобщить а, а, те, а, те вещи, которые, бы, а, которые, конечно, нужно обязательно помнить при анализе почерков и при атрибуции рукописи, при их датировке и локализации. А, что необходимо учитывать при анализе почерка? А, прежде всего, а, материалы письма. Я не знаю, почему. И когда это началось, но почему-то э, надписи на камне, на штукатурке, на бересте э, совершенно один, приравнивают э, к надписям э, на церах, на пергамене, на бумаге. Э, разный материал письма диктует э, разный способ нанесения э, знаков и сравнивать знаки как это делают современные исследователи, например, на камни и датировать надписи на, на камнях или на штукатурке, привлекая к этому данные полиографии рукописей, мне кажется, очень некорректно. Потому что, ну, не, не мне вам объяснять, все специалисты, все прекрасно понимают, что, что, что это совершенно не, неправильный путь атрибуции. Но, к сожалению, вот у нас... Распространено и, так датировка: и надписи, и, и граффити, и бересты почему-то берут э, таблицы, там, не знаю, у Щепкина, у Карского. Э, и вот э, говоря, э, поэтому э, с моей точки зрения, конечно, прежде всего, если мы говорим о почерке, если мы говорим о э, атрибуциях почерков, то, конечно, э, материал письма должен быть гомогенен. Если мы сравниваем граффити, значит, мы их сравним с граффити. Если мы сравниваем рукопись, значит мы сравним их с рукописями следующий пункт который очень часто не учитывается это статус самого памятника дело даже не в том что статус заказчика богатый это заказ или это ординарный заказ вообще это зависит, даже от, это зависит даже от того, чете эта книга или литургическая, например. Мы все прекрасно представляем почерк из сборника 73 года. Это роскошный кодекс, заказанный, написанный по заказу киевского князя. И если его сравнивать с Астромировым Евангелием, тоже роскошным кодексом, написанным по заказу киевского князя, то мы увидим огромную дистанцию в, в исполнении и в почерках этих рукописей. Поэтому чейся рукописи и скажем, литургически имеет значительную дистанцию в почерках. То же самое можно продемонстрировать на почерках Домки, известного песца Домки, написавшего мини 95-97 годов, и вот Милятина Евангелие, которая была, в частности, мною тоже атрибутирована этому песцу. Очень долго отрицалась принадлежность домки Милятиного Евангелия, то есть в записи Милятина Евангелия было указано, что его написал писец домка, но долгое время отрицали, на протяжении многих десятилетий отрицали связь этого домки с тем, что написал Миней, потому что ну, там были свои, свои проблемы с теографией, поскольку... Ну и плюс ко всему вот Столярова, предпринявшая палеографический и кодекологический анализ памятников, заметила, что, что здесь разное количество столбцов, разная разлиновка, еще что-то разное. Но, конечно же, это будет оч... это, конечно же, на престольной Евангелии будет отличаться от рядовой минии. Uh, уже сам формат памятника диктует, что uh, текст будет написан не в один столбец, а в два. Формат памятника диктует иную разлиновку. Конечно, он определяет, обуславливает то, что почерк будет намного крупнее, и он будет более торжественным, чем это будет в обычной Мине. И то я здесь еще очень, очень такой аккуратный почерк в Мине привела у Донки. В сентябрьской Мине у него очень неустойчивый почерк. Вот, поэтому при атрибуции почерков и при попытке понять принадлежат ли они одному писцу или нет, конечно, надо учитывать и статус, статус самого памятника, также как мы должны учитывать тип почерка, которым написан, даже не тип почерка, а Песца, характеристику песца, его профессиональных навыков. Это тоже имеет огромное значение, потому что в одно и то же время могут быть написаны настолько разные рукописи, только по, по графической, настолько они могут быть разными, только потому что статус песцов и уровень квалификации песцов сильно отличается. Конечно же, мы должны выделять каллиграфические почерки и их анализировать между собой. Существуют ординарные профессиональные почерки. Вот домка он вполне ординарный писец. С каллиграфией он знаком. В общем, если слышал, то не применял ее. Значит, каллиграфа мы отличаем от профессионального песца. Ученика мы отличаем от просто профессионального песца. И, конечно же, надо выделять бытовое письмо. Вот здесь мы видим с вами два разных почерка домки. Один домка а, вот слева от вас. сентябрьской мини. Хотя это и наиболее старательный вариант вот это его ученические пробы, ну и в октябре, в октябрьском мине тоже мы видим еще очень не устоявшийся почерк. То, то когда мы переходим вот к Милятину Евангелию, мы видим, что буквы, что сами графемы, они, их начертания устоявшиеся, и вариативность письма в данном случае очень небольшая, и он вполне справляется со, своим, со своей задачей. Вот мы с вами видим бытовое письмо. Служебный имени июнь, рубеж 11-12 века. Слева мы видим вполне профессиональный почерк, тоже не скажу, что каллиграф, но вполне профессиональный писец, который достаточно аккуратно пишет свою работу. И один из листов был вставлен и дописан Диякому там внизу писал, Три песни, три песни «Диакон аминь, Вот нижняя строчка. Вот. Анализ почерка, анализ вернее, орфографии говорит о том, что это бытовое письмо, что человек не обучался чтению, но не обучался письму, и поэтому часть графема… Ну, у него упрощенная система, скажем так. Вот. И, соответственно, графика у него тоже упрощенная. Но, тем не менее, эти рукописи написаны одновременно. И вот именно, мне кажется, это достаточно хорошая иллюстрация того, что сравнивать все совсем совершенно некорректно. То есть мы каллиграфов мы сравниваем между собой, профессиональные почерки мы тоже сравниваем с профессиональными почерками, а бытовое письмо мы, мы понимаем, что оно развивается по другим алгоритмам, что... Если мы встречаем здесь какие-то более, скажем так, продвинутые начертания, скажем, менее аккуратные начертания, вот, например, здесь же оно здесь написано, например, в пять приемов, что будет характерно скорее для 13 века, но, ну или там, скажем, для 12-го, там середины второй половины. Но, тем не менее, эта рукопись создана именно в тогда, когда была создана страница, находящаяся рядом с ней. И вот как раз анализ бытового письма и непрофессиональных почерков – это проблема, которая должна решаться отдельно, без опоры, ну, скажем так, без непосредственной опоры на каллиграфичные почерки. Теперь, опять-таки, очень часто встречаю в работах, где обязан, Например, филолог, написать какой-нибудь абзац про полиографию, и если вот человек старательный, то он начинает сравнивать все буквы со всеми: то есть А, с А, Б, с Б, Г, с Г. Ну, в общем, это совершенно тоже непродуктивный не и, и путь и он показывает о полном непрофессионализме автора, потому что, конечно, существуют сигнальные зоны, существуют определенные места которые мы прослеживаем на протяжении там эволюцию которых мы прослеживаем на протяжении столетий и конечно сравнивать г по рукописям. Ну, конечно, могут быть индивиду... это признак может быть индивидуальный писца, может быть, вот, например, в нашем случае вон, в сл... на, на левом листе «Г» писец заваливает налево, у него наклон налево. Но это может свидетельствовать только о индивидуальных особенностях почерка и ни в коем случае не, не влияет на датировку памятника. Особая проблема вариативности почерка профессионального песца. То, что вот бытовое письмо, это понятно. Вот мы с вами видим одного и того же песца, Второй писец из сборника 1973 года. Классический вариант. Каллиграф. Слева просто безупречное письмо. Справа у нас оглавление Вернее, даже не оглавление, а это, по-моему, летописец вскоре Никифора. В общем, это небольшое хронографическое произведение. Мы видим, как второй писец, это второй писец, это он по, по, по, по начертанию, но мы видим, насколько, насколько разными могут быть почерки, которые обслуживают разные зоны книги потому что у кодекса есть, с одной стороны, основной текст, причем основной текст, опять-таки, в, в разных типах книгах может быть подразделяться еще на свои особые элементы. Например, вот в христианопольском апостоле у нас есть основной текст и комментарии. Комментарии тоже написаны вполне каллиграфично, но видно, что... Уровень и норма нормы несколько снижается при комментариях обслуживающих основной текст. И есть тексты, которые находятся еще на более низкой с точки зрения статуса ступени. Это, например, какие-то дополнения, может быть, какие-то менее авторитетные тексты, обслуживающие основной. Вот в данном случае мы видим последние страницы из сборника не потому, что писец устал, потом он напишет очень, очень красивую запись о создании этой книги, и он вполне... Будет выдерживать высокие нормы каллиграфии. Просто этот текст не является настолько авторитетным. Это, видимо, какое-то добавление, которое писец не посчитал возможным написать более простым, более обычным почерком, нежели тот парадный, который он использовал в своем основном тексте. Вот здесь тоже у нас демонстрация. К сожалению, ой. К сожалению, возбой компьютера немного повредил этот слайд, но я думаю, здесь видно. Это Кирилл Иерусалимский, синодальная 478, получение огласительной Кирилла Иерусалимского. Мы видим текст, основной текст, насколько написан каллиграфичным, рисованным, ритмичным письмом, без наклона. В общем, идеально красивый почерк. И мы видим уже конец рукописи, когда писец, видимо, для него такой почерк не свойственен, он не настолько искушен, как, например, писец из сборника, который весь второй писец, который написал подавляющую часть листов из сборники. Вот. И к концу, скажем так, довольно скоро, он уже на третьей, на четвертой тетради начинает проявлять свой обычный, привычный почерк, не, не торжественный перешел на обычный. И мы видим наклон, и в дальнейшем на последних листах, я, к сожалению, не нашла, но, но поверьте, он приобретает какой-то катастрофический наклон, его почерк, при том, что писец один и тот же, и, в общем, прекрасная подготовка у него. Поэтому вот и в, в, не только проблема вариативности стиля, но и проблема также вариативности Начертании букв. Я в прошлый раз, когда Анатолий Аркадьевич делал свой доклад, спросила, как он с этим справляется <laughs> и есть ли у него какие-то рецепты. Потому что, конечно, профессиональный писец может писать по-разному. Конечно, он владеет и ординарным почерком, и парадным. Он наверняка владеет еще каким-то... Я в XVII веке сталкивалась с тем, что наряду с торжественным таким литургическим искусственным полуставом в грамотах употребляется прекрасная скоропись витиевата, и она написана одним и тем же человеком. То есть, на самом деле, профессиональные писцы были достаточно искушены, и поэтому, конечно, когда пишешь вот так долго таким торжественным парадным почерком, есть иногда желание как-то что-то привнести в него, как-то его разнообразить. Я вот уже приводила пример в прошлый раз почерков царских скриптори в середине 16 века удивительно унифицированных, где практически очень сложно найти индивидуальные особенности. И, и с одной стороны это очень сложно анализ унифицированных почерков, а с другой стороны вот в этих унифицированных вдруг если писец начинает проявлять некоторую вариативность, причем не во всем письме на отдельных страницах. Это, конечно же, представляет особое затруднение при атрибуции ему. На раннем этапе тоже есть такие, по крайней мере, вот в древнерусской письменности есть унифицированные почерки, они, например, связаны с Новгородом, с Новгородом XIV века. Есть удивительно похожие почерки. Понятно, что они написаны разными писцами, но, но вот индивидуальная компонента, которая очень присуща ранним почеркам и ранней письменности, она уходит. Может быть, на самом деле и на раннем этапе были какие-то стандарты, были какие-то установки, которые заставляли песцов создавать очень похожие листы в рукописях. Но ранний период, к сожалению, очень плохо дошел. К сожалению, там, я не знаю, десятки или сотни одного процента от всего раннего наследия дошло, и поэтому делать какие-то выводы на основании раннего материала очень сложно. А вот уже в XIV веке и именно от Новгорода остается достаточно большое количество. Рукопись, их там, по крайней мере, несколько десятков. И мы видим о существовании стандартизированных э, таких каллиграфичных почерков, с которыми тоже очень трудно работать. И вот Анатолий Аркадьевич сказал, что каждый раз по-своему, каждый раз, пора, э, исходя из э, контекста, решает эту проблему. Наверное, да, наверное, пока я не знаю, наверное, в латинской полиографии как-то это, наверное, решает, потому что там стандартизация почерков произошла намного раньше, и огромный объем материала написан на очень схожими почерками. Но вот это огромная проблема для полиографа и для атрибуции рукописей. Вот, и, конечно, при... К сожалению, у нас случаются… Опять-таки, я не могу понять, почему я встречаю такие работы, в которых исследователь, например, говорит, "О, этот почерк похож примерно на почерк Римского Евангелия и датирует его там в третьей четвертью XI века. Ну, ну, это нереально. Во-первых, ну, мы, мы, мы, если мы хотим делать, давать точную датировку, опора должна быть на точно датированные памятники. Любой памятник, датированный логическим образом, при помощи систем доказательств, но не имеющих, там, не знаю, песцовую запись там, не знаю, или водяного знака, который нам позволит его привязать к более-менее точно какой-то какой -то дате. Конечно, вот такая система доказательств не может быть определяющей. Потому что и римское Евангелие датируется по-разному. Да? вот я, например, придерживаюсь того, что оно скорее к концу XII века. И попытка датировать точно там, я не знаю, с четвертью века до 3 века при отсутствии каких-то точных указаний, в частности, песцовых записей или водяных знаков совершенно неправомерно. Не к сожалению, для раннего этапа и пергаменного, и для болгарских и сербских рукописей это тоже справедливо. Сохранил, ну, практически нет реперных точек, практически так мало точно датированных памятников, которые нам могут позволить представить развитие письма. И при этом даже те памятники, которые имеют точную дату, мы не можем точно сказать являются ли они отражением общей тенденции а, в это время, или это архаизированный почерк, или это наоборот почерк с новациями. Каждый раз, когда мы имеем дело только с одним образцом от достаточно большого периода, конечно, это должно вызывать а, вопросы и осторожность при датировке других памятников при помощи а, этого образца. А, вот, к сожалению... Все эти пункты, которые я перечислила, наверное, раньше они были известны нашим предшественникам. И, в общем, я никогда не видела такой деградации полиографической мысли, как происходит сейчас. Вот сейчас мы просто скатываемся в неопозитивизм. Сейчас исследователи, к сожалению, не владеют даже дефинициями и для того, чтобы как-то описать почерк, который совершенно непонятно, для чего им нужен, вот, они просто вставляют таблицу и говорят, вот посмотрите, такая-то таблица. А если они сравнивают почерки, они выискивают одинаковые буквы у каждого писца и вот вставляют их в таблицу и говорят, вот видите, вот одно и то же. При том, что, конечно же, надо учитывать средневзвешенный показатель, надо учитывать основную тенденцию, которую писец проявляет, а не какие-то отдельные начертания, которые могут быть случайными. Это может быть описка, это может быть все что угодно. И вот эти вот таблицы, которые ну, приводят меня вообще в ужас, потому что это 19 век, от которого мы давно отказались. И опять мы к нему приходим. И, конечно, у нас, не знаю, как у вас, я, но у нас это все, вероятно, пошло после таблиц завистника при берестяных грамотах. Я очень уважаю Андрея Анатольевича и его достижения в области лингвистики, литературы ведения, но но, но невозможно. У него, согласно его таблицам, в любом столетии, в любом четверти столетии, третье столетие можно найти одинаковые начертания. При том, что на самом деле, вот ему надо было при составлении этих таблиц, уж скоро ему так хочется, надо было вообще разделить почерки профессиональные от непрофессиональных, от бытовых, хотя бы так. Там смешано все все что есть все типы письма все все проблемы которые вот я сейчас перечислила, они все смешаны представлены в таблицах и теперь а, современные исследователи говорят ой а мы такое начертание нашли в таблицах залезняка и здорово и все и теперь у нас это не просто вот например 11-12 век а это будет там третью четвертью 11 -го". При этом датируются камни. И как вот они камни датируют при помощи берестяных грамот, я просто себе У меня в, ум, в уме не укладывается. Вот, к сожалению, вот такие проблемы существуют, и, конечно, их надо э, учитывать. И э, что касается новых каких-то наблюдений, новых предложений, которые вот, <смех> но выстроены за, за длительный период общения с рукописями и анализа почерков, конечно, нужно переходить на ту систему, которая господствует в греческой полиографии. Она, конечно, и в латинской господствует, но вот греческая как-то ближе – и поскольку византийские источники были основными для славянских книг, и, ну и поскольку я долго училась у Борисуичу Функиче, известного полиографа в области известного специалиста в области византийской полиографии, ну, конечно, выделение дуктов. В греческом письме совершенно оправданно и очень помогает нам при ну, буквально моментальной датировке, ну, в широкой датировке, не скажу узкой, широкой датировке того или иного памятника. Стиль письма, стилистический анализ письма, мне кажется, упускается и упускался раньше, и мне кажется, необходимо каким-то образом вырабатывать эту систему, потому что дукт письма, вот, например, на, на греческой почве существует на протяжении там, от 70 до 120. Лет, например, да, там тот же Перл Шрифт, минускул болете, там Чикаг Хархиксарская группа почерков. Все эти почерки существуют относительный период времени, и они характеризуются достаточно яркими стилистическими особенностями. И как бы писец там не писал, какие бы элементы в буквах он не писал, тем не менее он укладывается вот в ту систему дуктов, которая сложилась и которая эволюционировала в греческом письме. И э, полагаю, что если... И, конечно же, вот, например, даже если мы это не называем таким дуктом, да, то мы смотрим на новгородские рукописи, мы видим, э, вернее, мы смотрим на рукописи, если она на вгородской рукописи 14 века, мы видим, это, это Новгород, потому что стиль письма совершенно э, ни на что не похож. Или если мы видим почерки, я все про русские рукописи говорю, если видим почерки, скажем, там, 15 века, особенно первой половины, мы понимаем, что это, что это вот этот, этот период, потому что... Что это второе южнославянское влияние, это новые почерки, которые э, до этого не существовали. Но если мы видим, там, я не знаю, парадные почерки середины 16 века, этот стиль письма, который был выработан в, для парадных кремлевских кодексов, они тоже, их тоже мало с чем спутаешь, и поэтому э, атрибуция предварительная происходит. Очень быстро, конечно, потом начинаешь смотреть, если это бумага, то водяные знаки, если это пергамент, то начинаешь искать аналогии. Но тем не менее, все-таки вот это вот стилистическое деление, мне кажется, очень, очень продуктивно. И анализ стиля почерка, мне кажется, должен идти прежде, чем мы начинаем анализировать какие-то конкретные начертания. Так, и, к сожалению, вот если мы сейчас говорили о полиографии, то о локализации рукописей, что тоже очень важно, с локализацией рукописей еще больше проблем. По крайней мере, на древнерусской территории, возможно, на территории Балкана, это достаточно Просто, но вот здесь, к сожалению, локальные особенности не были выявлены в полиографических исследованиях. Возможно, их не существует. Возможно, именно вот эти дукты почерков были универсальными и распространялись на всей территории Руси. Этот вопрос еще нуждается в своем ответе. Вот, поэтому, но, к сожалению, вот такая вот, ранний период, дошедший до нас... В в единицах памятников, к сожалению, он представляет историю письма в Древней Руси очень дискретной. Памятники друг от друга отделены, и связать их совершенно, ну, очень сложно, особенно если и почерки отличаются. И в данном случае вот я хотела сказать, что... Там дальше. А В данном случае я попробовала пойти другим путем. Вот такой инновационный метод. У нас мы уже 4 года сотрудничаем с Институтом космических исследований РАН. И специалисты математики и физики, они очень увлечены изучением рукописи, видимо, надоело запускать свои ракеты и просчитывать свои траектории, и они вот с удовольствием занимаются рукописями и миниатюрами. Вот я уже делала доклады и про полимсисты, про визуализацию единственного прижизненного портрета Ивана Грозного, еще про что-то. Ну, у нас такой проект по увидеть невидимое, так называемое. И вот в рамках этого проекта мы еще работаем над таким методом, как изотопный, анализ изотопного состава пергамена. Пергамент является органикой, пергамент – это белок, и поэтому он, в принципе, может… Может быть проанализировано так же, как анализируются, например, археологические артефакты. Вот нами была впервые предпринята попытка привлечь объективные данные фракционирования стабильных изотопов углерода и азота к локализации пергаменных средневековых кодексов. Изотопная метка углерода характеризует определенный регион, отличающийся по своим климатическим условиям влажностью, температурой для фотосинтеза растений. То есть фотосинтез растений в разных регионах идет по-разному. В засушливых и солнечных он один, в влажных и более холодных он другой. И для России это хорошо, потому что, скажем так, это хорошо позволяет нам, например, разделять Киевский и новгородские рукописи. Ну, грубо говоря, юг и север мы можем отличить. Соотношение стабильных изотопов другого легкого элемента азота характеризует систему питания животного перед смертью, и в частности, отражает количество животного белка в его рационе. Ну, вот после анализа первых результатов. Соотношение стабильных изотопов азота мы решили, он не очень был релевантен, он в общем, ничего нам особенно не показывал, в общем, было все равно был молочный теленок или теленок уже перешел на подножный корм, в общем, для определения региона это никак, не, никак на это не влияло. Но вместо этого вот мы предложили использовать для локализации пергамена показатель соотношения изотопов стронция, который благодаря достаточно широкой распространенности и относительно большой подвижности этого Элемента давно считается очень удобной географической меткой и используется в исследовании геологических пород, палеоклиматических изменений, системы питания и миграции древних людей, найденных при археологических раскопках. Стронцы в разной концентрации, содержащейся в почве и горных породах, оседая в тканях и заморфно замещая кальциями. Считается, что соотношение изотопов стронца уникальное для каждой местности и связано с его геологической историей. Надо сказать, что сам по себе пергамент, конечно, стронца не содержит, поскольку кальция кожа не содержит. Но кальций – это неотъемлемый элемент, элемент при обработке пергамена. Поскольку пергамент выбеливался и при его изготовлении обильно применялся мел, имел, который втирался в поры пергамена, он, в общем, очень хорошо его можно выделить на, при помощи аппаратных исследований, и можно определить сколько, скажем так, несколько происхождения а, этого теленка, сколько а, происхождение мела. А поскольку меловые а, отложения были в разных местах и использовались а, в каждой местности своей собственной, то, конечно, вот для какого-то определенного региона, наверное, соотношения а, стронца будут разные. Ну, вот мы, у нас было экспериментальное исследование, мы проанализировали там три десятка рукописей. Вот. Но я не буду в это долго вдаваться, потому что это все, во-первых, сложно, во-вторых, требует отдельного времени. Но тем не менее, хочу сказать, что удивительно, но показатель стронца, например, у Мстислава Евангелия и сборника э, 73 -го года был идентичным. То есть можно сказать, что мел, который использовался при обработке пергамена этих двух рукописей, был из одного карьера, из одной местности. Мы давно уже говорим, вот я говорю о том, что Встислава Евангелия, при том, что она предназначалась для Новгорода, ну, конечно же, было создано в Киеве, потому что там были столицы, так же, как и в Константинополе была та же самая ситуация. Все роскошные рукописи заказывали в столице. Поэтому, ну вот, кто-то верил, кто-то не верил, но вот теперь у меня есть радостная сказать сообщить, что вот есть соотношение изотопов, которые полностью идентичны. А, то же самое большим удивлением было, например, что вот Архангельское Евангелие, которое считается ростовским, а, оно содержит а, стронций, который совпадает скорее с более южными регионами, чем с Средней и Северной Русью. Что, возможно, оно не ростовское, а южное. Но, опять-таки, это надо для того, чтобы это Утверждать окончательно нужно провести еще достаточно много исследований, и понять все-таки закономерности, потому что материал очень специфический, его никто никогда до меня не, не, таким образом не обрабатывал. Uh, вот. И, например, в Новгороде можно сказать, что пергамен xi 12 века сильно отличается от пергамена второй половины 14 века и по uh, изотопному составу углерода и стронция. И вероятнее можно предположить, что... Uh, на протяжении, скажем, одиннадцатого 1 первой половины 13 века пергамент был привозной из каких-то более южных территорий. Ну а после татарского нашествия и после разрушения стабильных связей с югом в Новгороде стали изготавливать, изготавливать собственный пергамент или завозить его из Ганзы. В общем, это вопрос, уже, который тоже требует длительных исследований, но Новгородцы либо нашли другие источники, более северные, для своего пищевого материала, либо сами, сами его изготавливали, поскольку кожевенное производство в Новгороде было, было развито очень-очень хорошо. А, так. А, ну, так, ну, время у нас заканчивается, поэтому я думаю, что... А, ну, я не буду, скажем так, если подытожить какие-то общие вещи, то, то вот при атрибуции рукописи, при атрибуции почерков, при анализе его и при его описании очень важно учитывать прежде всего пропорции в широком смысле этого слова. Не только соотношение ширины и высоты, но и ширины буквы, и ширины межбуквенных расстояний. Этот показатель иногда бывает решающим, потому что начертание, в принципе, достаточно долго держится в традиционных почерках, но... Уплотнение письма свидетельствует о том, что, скорее всего, это рукопись более поздняя, чем та, которая написана с более широким межбуквенным расстоянием и пропорциями букв. Ну как я уже говорила бесполезен анализ всех букв алфавита конечно есть определенные зоны определенные элементы которые анализируются при датировке и ну, здесь конечно, Основные выделенные, скажем, в учебнике Вячеслава Николаевича Щепкина. Ну и я думаю, что в работу дальней последователей, современных полиографов, грамотных и нормальных полиографов, все эти зоны известны и анализируются именно почерк по ним. Ну и, конечно, конечно очень важно... Как оказалось, анализировать знаки припинания и диакритики, потому что вот у меня было два почти одинаковых песца, они меня <свободили> сводили с ума, потому что, а, учитывая вариативность в почерке каждого из них, а, и, а, и в одном и в другом почерке могли сделать оба писца. То есть и даже если бы я предположила, что эти, поч... эти рукописи написал один писец, он вполне мог это сделать. То есть вариативность почерка, к сожалению, очень, очень усложняет анализ. И вот... Была единственная разница, которая совершенно была определенной и очевидной. Один писец любил вставить точку посреди строчки, в середине, а другой внизу. И вот они никогда не изменяли себе. Вот эта вот приверженность к совершенно определенному знаку припинания, наверное, они делали автоматически и совершенно не анализировали эти вещи. Но вот мне помогло, помогло все-таки разделить работу этих писцов и в одной рукописи, и найти их почерки в разных... Так что, а в основном, конечно, как говорил Анатолий Аркадьевич, для меня, насмотренность – это огромный багаж полиографа, и, конечно, без насмотренности, без опыта длительной работы с почерками, конечно, вот так вот взять и на ходу лихо, кавалерийская атака на капитал, отождествить какие-то почерки или отдатировать то есть, с точностью до четверти века, ну, совершенно нереально. А вот сейчас мне хочется перейти от... Это буквально еще чуть-чуть времени займет. Мне хочется перейти от традиционных методов анализа почерка к тому, что, в принципе, нам еще может предстоять. Опять-таки, вот, работая с специалистами, физиками, математиками из Института космических исследований. Мы занялись такой проблемой, как искусственный интеллект, как нейронные сети в анализе, в частности, во-первых, прежде всего, в восстановлении миниатюр, ну и потом мы уже перешли к восстановлению почерков и к реконструкции почерков. Здесь вот картинка, надо сказать, вот видите, дата внизу, 2018 год, то есть это, это направление началось совсем недавно, эта публикация. Кстати, одного это русский исследователь, уехавший в Америку его сделал. Слева мы видим сознательно испорченную картинку, где изображение, в общем-то, достаточно легко просчитывается, по крайней мере, машины. Да? Вот. И справа мы видим то, что как компьютер ее восстановил. Если нет каких-то особых сложных сюжетов и извихрений на картинке то компьютер, в принципе, может относительно объективно, ну, по крайней мере, объективнее, чем человек, восполнить утраты, в, восполнить утраты в оригинале. Поэтому вот мы тренировались, сейчас вот мы работаем очень пристально с Хлудовской псалтехией. Хочу вам показать в правом верхнем углу, это оригинал, не обработанный никак. А на переднем плане, слева, сознательно испорченный фрагмент миниатюры, на компьютере, естественно, испорченный. Вот. При этом наш математик старался испортить в разных местах, и в сложных, и в несложных. Вот. И справа – это результат восстановления при помощи нейронной сетей. И мы видим, что, в общем, результат не вызывает у нас протеста. И что, конечно, наверное, здесь тоже есть какое-то допущение, но оно, в общем, вполне просчитываемое. И если учесть, что компьютер, в общем, вполне гораздо более более чувствителен и более точен, в частности, в, этом, в этой области, то, в общем, такая реконструкция, мне кажется, очень, очень приветствуется. Вот то же самое мы сделали на древней русской рукописи на изборнике, на изборнике. В центре подлинник, в центре оригинал, нет, продон, слева оригинал, первый, Первый – это оригинал, совершенно ничем не испорченный, естественно. Вот. Фрагмент фотографии. Справа, самая правая фотография – это то, как обильно попортил эту несчастную картинку наш математик. И в центре это результат восстановления машиной э, этой картинки э, да конечно тут если мы сравним центральную машины результаты левую оригинал да тут вот лапка немножко у птицы так рас, расплывается но в общем и целом мне кажется что но ну, результат очень хороший вот мы у нас такая задача попытаться реконструировать утраченные миниатюры и утраченные памятники. Вот. Но я это показала не для того, чтобы развлечь вас, а, а вот в той же Хлудовской псалтерии был таким же образом испорчен текст рукописи. Вот сверху хочу сказать вам оригинал, оригинальный шрифт, который... Был взят из фотографии рукописи. Справа это то, как над ним надругался наш математик. Он стер, ну, я не знаю, 50% наверное, объема рукописи стер. И снизу мы видим восстановление этого почерка. Мы видим, что прекрасно сохранилось. Восстановилась альфа, тхета, ну, в общем, лямбда. Ну, практически все буквы узнаваемые. Вот к вопросу, мы это, конечно, прежде всего хотим использовать на полимсисте, потому что вот благолический полимсист, который мы восстанавливаем на древнейшей мине Хлодовский полимсист, худов 117, вот часть строк, ну то, что между строк мы старались прочесть и почти прочли, а вот то, что под черными строками, Потому что сверху, к сожалению, саживаю... Сажевые чернила, писец, второй слой писал сажевыми чернилами, очень плотными и мало малопроницаемыми даже для инфракрасного ультрафиолетовых лучей. И видны только отдельные там бублики от этой несчастной глаголицы. Вот. И мы можем попробовать вот таким образом то, что мы не можем восстановить наверняка, попробовать предложить машине. Может быть, она нам дорисует. Вот. Ну и потом, наверное... В дальнейшем это можно, может быть, применяться и на разных других памятниках. Ну, вот пока у нас такие планы. Спасибо большое. Все, Марко, я закончила. Да-да, да-да, большое спасибо, Лена. Мне кажется, что это было, конечно, очень интересно. и открываю. Сейчас у нас есть, ну, по крайней мере, полчаса. Дискуссии, так что, может быть, вы, вы, вы закроете презентацию mm -hmm. или спадение экрана. Ну mm хорошо. -hmm. И mm -hmm. да. Mm -hmm. Есть вопросы или комментарии или? У меня был вопрос, я его отправила к Елене Ухановой письме, в письменной форме просто... У меня раз... не было, к сожалению, времени прочесть. Да. Ну, скажи. Ну, Это. Ну, хорошо, значит, мой вопрос состоит в том, то, только один, у меня есть много вопросов, я с первого... Хочу поздравить Елену э, с, с этим докладом. И вот мой совершенно конкретный вопрос, как она различает дукт и стиль. Потому что мне несколько раз показалось, что они немножко употребляются как синонимы, может быть, я прошу вас. Ой, секунду, прошу прощения. Сейчас. Опять у меня что-то. Ага, все. Да. А, да, спасибо, Елизавета, за вопрос. Вы знаете, а, не знаю, как у вас, но у нас этот вопрос вообще не разработан. Да, я знаю, что стиль у нас. У нас тоже не Конечно, стиль у нас применяется при совершенно разных случаях по поводу и без. но вот я говорю о стилистическом анализе и выделении дуктов. Вот, наверное, так. Просто дукт это совершенно конкретный. Ну, я думаю, что вы не хуже меня знаете византийскую полиографию, вы видели византийские рукописи, и вы представляете, что такое шрифт или там, минус, булете Я думаю, что вот э, дефиниции можно потом отточить и выработать. Но тем не менее, вот просто я хочу обратить внимание, что в большинстве полиографических исследований, как прошлого, так и настоящего, отсутствует такой, такой стилистический анализ почерка и э, выделение дуктов. Можно собраться и разделить, где мы будем говорить стиль, где мы говорим дукт, потому что дукт у нас не используется вовсе, а стиль у нас используется во всех случаях. Спасибо. Кто хочет, может просто принимать слово и говорить. Спасибо большое, Елена Владимировна. Ну, Во-первых, сначала позвольте выразить благодарность и восторг. Это, конечно, ваши слова, бальзам на израненную душу полиографа. Это действительно так. И при всем вам глубочайшем уважении к Андрею Анатольевичу и проделанной работе с берестяными грамотами, конечно, полиографические таблицы – Составленные и использующиеся сейчас, да, не только для берестяных грамот, нуждаются в дальнейшей аналитической обработке. Причем совершенно вот справедливо ваше суждение о разделении бытовых и небытовых почерков. Да, если сконцентрировались, мы в описании на описании бытовых графико-орфографических систем и книжных графико-орфографических систем, это вовсе не значит, что почерк будет совпадать и граница между почерком бытовым и небытовым будет проходить ровно там же, где она проходит между графико-орфографическими системами. Есть тексты, выполненные в бытовой графико-орфографической системе, но книжным почерком, и наоборот, соответственно. То есть если... это, конечно, тесно связано вот с той проблемой, которая у нас вообще мало изучена, потому что у нас мало источников прямых об образовании. Если мы говорим про первую ступень обучения грамоте, и, соответственно, в процессе этого обучения усваиваются э, бытовые графико-орфографические системы, и, как правило, да, вот то, что вы упоминали в самом начале, человек способен э, воспроизводить письменный текст, научившись читать, то следующая ступень, да, обучения профессиональному книжному письму э, накладывает уже совершенно другой отпечаток на особенности почерков, да, и... Это и унификация в отношении тех почерков, которые в одной книгописной мастерской, соответственно, потом да, мы видим результат применения этого обучения, и, конечно, графико орфографических систем, но при этом никто не отменяет возможности для того же самого человека использовать и бытовую графико-орфографическую систему и выполнять какие-то тексты бытовым почерком. И вот этот вопрос, который вы озвучиваете, смело и низкий вам за это поклон по поводу пристального внимания к типу текста. Одним почерком один и тот же человек выполняет литургические тексты, другим почерком он выполняет чети тексты. И так далее. И, конечно, еще отдельное спасибо за то, что вы обращаете внимание на возможность датировки недатированных рукописей, только основываясь на эксплицитно датированных источниках. Конечно, несколько более аккуратно я бы отнеслась к проведению строгой границы, вернее, не так, строгая граница, она, конечно, есть но в выстраивании такой вот суровой стены между эпиграфикой и полиографией, потому что понятно, что человек учился писать на, скажем там, на мягком материале, на бересте, да, предположим, или на воске, а потом профессиональное обучение на пергамене. Но этот же человек мог, конечно, воспроизвести и граффити, он мог написать что-то на камне, но прежде чем объединять Разные типы источников, на разные типы по вещевическому подходу, да, прежде чем объединять их в подчерковическом порыве, конечно, нужно четко разработать и описать особенности каждого из вариантов источников. Поэтому здесь ваши, полностью поддерживаю вот такой ваш подход. И, конечно, помощь в атрибуции почерков, особенно унифицированных, там уже более поздних почерков, да, 14-15 и позже веков, на основании прежде всего не основных графем, да, не буквенных начертаний, а графем вспомогательных, то есть диакритических знаков, интерпунктационных знаков и так далее. То есть это, с одной стороны, графико-орфографическая система, которая усваивается песцом действительно, скорее всего, раз и навсегда, и помогает очень какие-то вот индивидуальные такие особенности вычленить. Спасибо вам огромное, преогромное. Будем трудиться с учетом ваших достижений. Спасибо. Спасибо вам за теплые слова. Можно я отвечу по поводу того, что, конечно, писец учился. Вначале у него проходила бытовую систему письма, а потом, возможно, он осваивал какие-то… Ну, он, если он профессиональный писец, он осваивал профессиональные навыки. И, конечно, этот же писец мог написать и граффити, мог и высечь что-нибудь на камне. Но вы понимаете, что вот высекая на камне он никогда не воспроизведет те же, ту же графику, что на пергамене. Ну, вот просто при, по определению. А, а, ну, это невозможно, потому что там другой, другой материал и другой способ нанесения знаков. И поэтому, а, ну, на самом деле, меня это, конечно, так это возбудило и, вот, честно говоря, возмутило. Это вот история с Воемирийским крестом, который Сау Михеев решил сделать очередной. Да, ну, тут вот он, в общем, он был буквально вдохновлен. Мо мо моего сегодняшнего доклада, потому что все ляпы, которые я рассказывала, <сих> находятся в его статьях, когда он пытается э заниматься полиографией. А, вот, просто ну, камень, понимаете, он, он, он вообще никак не датирован, да, и невозможно провести датировку камня, который был создан, я не знаю, в каком геологическом периоде. И писец, даже если он профессиональный, он нанес туда какие-то насечки, он нанес это долотом, а не пером, и не по пергамену, а по этому очень твердому материалу. Как он его нанес. Это вообще невозможно просчитать. И говорить о том, что вот он находит точно такое же начертание в Реимском Евангелии или там еще где-то, это вообще просто за гранью добра и зла. вот Поэтому, нет, мне кажется, что все-таки, даже при том, что писец мог писать граффити, профессиональный писец, все-таки я считаю, что характер начертаний и вид этих букв, вид этих букв, он все равно будет отличаться. Хотя, конечно, штукатурка – это лучше, чем камень, а цера лучше, чем штукатурка. Вот, так что вот такое небольшое замечание. Угу. Спасибо большое. Да, безусловно, да, но, скажем, предположим, надписи, выполненные вязью, да, шитых, шитые надписи, надписи, выполненные вязью на могильных плитах. Конечно, сейчас про более поздний период говорим, да, про 16-17 век. Безусловно, будут отличаться характером начертаний, направлением движения самого предмета, да, которым эта надпись наносилась. Есть, ну, то есть Не делать скидку на особенности материала и на особенности изготовления надписи невозможно, но в любом случае будут определенные тенденции и... Но выявить мы их не можем сейчас, да, вот это точечное сопоставление одного изолированного начертания с другим изолированным начертанием, они, конечно, могут завести нас в тупик или, наоборот, обольстить преждевременным сенсационным выводом. Да, да. Здесь нужно систематическое, конечно, изучение отдельных надписей, отдельных видов, да, там на камне, на штукатурке, шитых надписей. И только в результате сопоставления, причем эволюционного сопоставления, мы сможем скажем, подтвердить предположение еще Щепкина и Шляпкина о том, что в эпиграфике некоторые тенденции запаздывают по сравнению с рукописными тенденциями, ну или опровергнуть да, вот такие предположения. Причем это не только эволюционно-хронологически должно быть систематизировано, но и, наверное, регионально тоже по ареалам. Это большая работа такая, такого вот глобального масштаба, но о чем мы говорим, о какой глобальной работе, если у нас пока еще нет единства терминологического, и тут вы совершенно правы, действительно у нас, ну вот такой кадровый голод в нашей узкой отрасли. Да, да, да, коллеги, спасибо Ой. вам еще раз. Огромный Линд Владимирович, доклад. Я тоже хотела бы сказать несколько слов. Можно? Да, конечно. У меня куча вопросов. Во-первых, я благодарю вас за тебе тебя я все время забываю, что мы уже на ты, но а, благодарю за то, что а, все эти вопросы а, заста заставляют нас а, еще раз думать и думать. И каждый раз, когда кто-нибудь а, а, делится своим опытом, а, там, а, мы как-то немножко корригируем свой взгляд, и ищем, ищем еще выходы из, нашей, из, из тупиков, которые, к сожалению, все время вокруг нас. И, и поэтому я, у меня такой вопрос, и, потому что я думаю, что он стоит перед всеми, которые теперь занимаются рукописями и в особенности описанием рукописи. И, а это, как вы считаете, можно ли по, по микрофильмам и по, по картинкам определить одинаковые или схожие? определить, дефинитивно одинаковые или схожие почерка? По Клементина, <смех> конечно, я понимаю, это проблема любого исследователя. <смех> Потому что если одна рукопись лежит на одном конце земли, другая на другом, то можно работать, возможно, работать только по картинкам. Ну, Мне кажется, что если картинка достаточно хорошего качества, конечно, мы не можем по картинке определить экологические особенности, мы не можем говорить там, о скриптории, мы не можем говорить о там, ну, вот а, обо всем, что, что на самом деле дает нам очень многое к вопросу о происхождении, бытовании кодекса. Но мне кажется, по картинке в общем и целом хорош, хорошего качества, а желательно по нескольким одного и того же почерка, мне ну, по крайней мере, мне удавалось это сделать. И мне кажется, что это возможно. Я не Я хотела бы сказать несколько слов, можно? А, если Елена Ничего, кончила, я потом, я потом продолжу. Кобяк. Время, э, Елена кончила. Уже или нет? Пока. Нет, я а... не кончила, но это не имеет значения. А, извини, пожалуйста, можешь заканчивать. После, после тебя я буду сказать... Нет, нет. потом, может быть... Давай. Во-первых, я хотела поддержать нашу коллегу в этом утверждении, что э, просто очень сомнительно сравнение между почерками на камнях, на, э, там разных других материалов, и почерки на рукописях. Это, конечно, совершенно ясно, по-моему. хотя как она сказала, есть в последнее время попытки сравнивать разные виды таблиц, которые сделаны на основе изучения рукописей с писцерками, которые находятся на камне и которые находятся там, это берестяные грамоты и разные другие материалы. Совершенно естественно, что материал влияет на то, как именно будут делаться эти написания, очертания букв. Совсем ясно. И я с ней совершенно согласна в этом пункте. Потому что мы очень хорошо видим, что это иногда приводит к неправильному датированию этих надписей. У нас, конечно, есть, ну, достаточно, по-моему, разные такие отдельные написания, ну, скажем, в этих скрипториях около Преслава, в Равне и так далее. Конечно, если мы смотрим, так сказать, на стиль, может быть, он и не совсем различается в одной и той же эпохе, однако все-таки камень оказывает влияние на то, как именно э, это пишется, потому что э, на камне, например, наши, у нас есть такие надписи, но ну, их делают, конечно, не, проф, не профессиональные и никакие не писцы, а просто эти мастера, которые это там выдавливают эти эти буквы — это совершенно разные вещи. И во-вторых, у меня один вопрос к Елене Ухановой, поскольку она затронула эти новые способы для реконструкции, скажем, текста, который уже как-то поврежден в течение времени, и используются очень интересные, по-моему, методы. И эта работа довольно интересная. Я довольно много времени тому назад, может быть, 10 лет тому назад, увидела одну статью о использовании каких-то подобных, может быть, методов для датирования бумаги. В нескольких французских рукописей средневековых и исследователи утверждали, что они знают, из какого региона именно происходили деревья, которые использовались для производства бумаги, для какой-то рукописи. Конечно, это был филологический журнал, и там не было никаких описаний, конкретные технологии. Здесь она нам дала представление, например, о том, что они используют э, э, содержание стронция для того, чтобы определить, в каком регионе появилась ну какая-то нибудь там рукопись. Э, у меня вот какой вопрос возник сразу. А не может ли Такое содержание стронция возникнут и в другой регион, примерно. И второй вопрос, и это очень важно, и я всегда очень интересовалась результатами этой работы, насчет этого полимсеста в Худовской 117. На каком этапе находится эта работа, и уже появились... Появились, может быть, я не знаю, появились ли такие научные публикации насчет этой работы, чтобы мы могли поближе познакомиться с ней. Спасибо. Светлина, спасибо за вопросы. Ну, что касается первого... Если говорить об исследовании, о французских статьях по поводу происхождения деревьев для бумаги, то мне кажется, что бумага европейская делалась из тряпия. Это трепичная бумага, поэтому там в общем-то целлюлоза использовалась совсем другого свойства. Это ну, лен, хлопок, не знаю, но явно не бумага. У нас не было, в Европе не было бумаги, произведенной непосредственно, не из трепья. Не знаю почему, потому что, например, в Китае его делали непосредственно из хлопка. Мои вопросы и попытки узнать у ведущих специалистов, именно материаловедов, почему именно так, они сказали, не знаю, вот так вот, трепье. Поэтому не знаю, как деревья относятся к бумаге. Это вот на совести остается у французских исследователей. Что касается затопного состава, я хочу сказать, что я уже сказала, что сам пергамент стронцы не содержит, потому что пергамент это коллаген. а стронцы он входит в состав таких таких частей животных, например, как кости, зубы. То есть это, это совсем другого рода материал. Но стронцы входят в состав мела. То есть мел, собственно, стронцы составляют значительную часть мела. И в данном случае он характеризует... А поскольку пергамент при изготовлении выбеливали, и все эти поры закрывались мелом, то я не видела ни одного образца пергамина, где бы мела не было и где бы мы не находили стронций. Он находится на поверхности в порах, но он отражает то производство пергамента, которое было в средневековье. И вообще стронцы считаются очень точной, ну, отно, точно относительно, но в общем географической меткой, которая характерна для каждого региона, потому что все вот эти вот, ну, в частности, меловые отложения, они образовывались многие там, я не знаю, сотни тысяч лет назад, в каждом регионе они свои, и поэтому... В общем и целом, насколько мне известно по другим работам, Стронций является достаточно хорошим маркером. Мы вот только в начале пути, я ничего не могу сказать, но вот все геологи, палеонтологи, археологи, и вот все другие работы, там, криминалисты, которые, которые я читала, вот пишут о астронце как об очень удачном таком об определении изотопного состава, изотопного соотношения, мы соотношения изотопов там смотрим, как о хорошем, очень таком локализирующем признаке. Конечно, локализировать он будет. Ох... Oh. Я знаю, что даже археологи собирают улитки, которые далеко за свою жизнь, очень далеко не отползают. И в ракушке каждой улитки содержится свой стронций. И вот они, значит, там вот что-то на эту тему, какой стронций характеризует ту или иную территорию, они составляют базу данных. И вот они таким образом... Я так понимаю, что в науке принято, что стронцы – хороший показатель. Да, рукописи, конечно, могут иметь разные стронцы, но это значит, что... вернее, одинаковый стронца, но это значит, что мел, использованный для обработки пергамена, брался из одного карьера или из одного мелового отложения где-то, ну я не знаю до какой степени это точно, <laughs> то есть у нас, до какой широты должен быть регион, но тем не менее я полагаю, что в любом случае совпадение до пятой цифры после запятой показателя с, с, соотношению изотопов-стронция, например, у Мстислава и у изборника, для меня совершенно хороший показатель. Я его принимаю. У меня, нет, нет. у меня и раньше не было сомнений, но сейчас у меня совсем нет сомнений по поводу их происхождения и места их производства. Так, по поводу... Светлина, простите, еще... Вы еще задавали вопрос по поводу... Какие публикации о полимсесте? Публикации о ваших работах в связи с полимсестом. Какие публикации у вас научные? А, публикации, а, к сожалению, вот у нас был некоторый перерыв в работе с нашими, а, с, наш, с моими физиками и математиками, там в силу разных объективных причин мы лишь недавно возобновили наше общение, поэтому работы на некоторое время затормозились. И я уже подготовила почти вторую публикацию, но, но пока я ее еще не сделала. Сейчас мы вот а, увлеклись хлудовской псалтерией. Вот, вы знаете, вот публикация в студии Славистичи, по-моему, я не помню какой год, недавно, 19-й, 18 вот, там большая статья с первыми данными, с картинками, с, с описанием методов, и вот, еще я делала доклад на семинаре у Анны Марии там было гораздо больше материала, но вот, к сожалению, тот сборник, в который я должна была это отдать, публикация не состоялась, всего разных причин. Ну, надеюсь, что... Там проблема в полимсесте в чем? Конечно, очень хочется понять полный состав. Там всего 8 листов. И хочется понять полный состав, а лист 7 и 8, то есть первые два листа, там тетрадь начинается полимсестная с листа номер 7, она очень загрязнена. Она такого чудовищного коричневого цвета, что вообще до того, как мы начали работать, было распространено мнение, что это вообще два просто куска пергамена, на которых вообще ничего нет. Нам удалось прочесть что-то. И, к сожалению, те слова, которые я там прочла, я не нахожу в том реперториуме минейных текстов гимнографических, который, который опубликован. Я вот и к Марии Спасовой обращалась, и как-то сама, естественно, искала, вот, и смотрела издание, которое профессор Рота так что там проблема с атрибуциями первых двух листов, и мы, в общем, очень хотим <сёк>, все-таки их добить, все-таки прочесть и хотя бы определить, что это, поскольку полимсец содержит очень много оригинальных славянских текстов и известных, и вот кое-какие даже неизвестные славянские тексты, поэтому атрибуция может быть довольно затрудненная, но вот мы стараемся... Стараемся, вот, как только что-нибудь будет, я буду иметь вас в виду, пришлю вам свою статью. Спасибо, спасибо вам большое. Есть Друг... Да, Марина Семенова. Ну, во-первых, Елена Вадимовна, очень интересный доклад. Спасибо, очень много интересного, много у вас прозвучало здесь. Интересно было услышать об инновационных методах. И горячо поддерживаю, конечно, вот то, что нужно, анализируя почерки, опираться на знаки препинания диакритики. Для меня это, вот, собственно говоря, решающим как бы, таким вот фактором всегда является при определении количества песцов. У меня вот какой вопрос еще возник. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы определяете, простите, за дилетантский вопрос, я не физик, не химик. Ну вот такой вопрос, у нас же изменился климат, изменилась э, экология, да, а вы определяете там вот количество, ну, состав мела этого, да, можно ли, опираясь на современные какие-то вот данные о содержании мела, относить это к древности, потому что тогда была другая совершенно, другой климат, другая экология. Какая точка отсчета вот этих вот самых показателей и может ли это быть действительно таким вот ну, надежным способом определения? Спасибо, я поняла ваш вопрос. А, дело в том, что струнцы это э, мел, это горная порода. Она формировалась не сегодня, ни вчера и как я уже говорила, у многие сотни тысяч лет назад. Поэтому это та структура Земли, которая сложилась в данном регионе. И она не может изменяться в зависимости от экологии, там, я не знаю, от количества дождей, еще от чего-то. То есть в данном случае Стронце действительно хорошая географическая метка. Не так все линейно с углеродом. Потому что, как я уже сказала, углерод откуда появляется? Разное соотношения изотопов углерода происходят из-за того, что растения в засушливых зонах и во влажных по-разному у них идет процесс фотосинтеза. И вот это вот разное соотношение изотопов углерода, оно передается животному, в частности теленку, из которого состоит наша рукопись, вот. и, и он, соответственно, характеризует, в общем, тоже должен характеризовать регион, только достаточно широко он его должен характеризовать. Конечно, за время Средневековья мы знаем было и там, малое оледенение, и потепление, и еще что-то, и, конечно, климат менялся. Но, знаете, я проводила, я читала климатические работы, по, в данном случае именно в связи с углеродом, не с вот. И, тем не менее, вот изменения в том регионе, в котором мы проводим исследования, то есть вот это от Новгорода до Киева, в общем, они не... Наверное, он может немного меняться, но он не катастрофически меняется. И в любом случае... Рукописи одного и того, то есть, скажем так, он может, ну, он примерно уровне технической погрешности. Он не такая большая разница, то есть я считала, там, 50 или 100 лишних миллилитров в год, это, ну, не так много для растения и для соотношения углерода-строн, соотношения изотопов-стронцев как можно, о, углерода, как можно было бы представить. Вот. Ну и потом, если мы сравниваем рукопись одного периода, да, то в любом случае эти процессы происходили везде одинаково. И, скажем, поправка на ветер, вот этот коэффициент, там, скажем, более влажного климата или более сухого, он должен происходить в, и в, во всех регионах, которые мы изучаем. Поэтому, вы знаете, нет, вот пока на том этапе, который вот мы сейчас находимся, и мы проанализировали где-то около трех десятков рукописей пергаменах, пока э, вот какие-то корреляции другие происходят, и это нам пока не мешает. Наверное, может быть, когда будет больше объем, наверное, будут какие-то другие данные. Но опять-таки я говорю, стронцы, еще сейчас мы хотим, слава богу, они починили и закупили аппараты для анализа водорода и кислорода, более легкие элементы тоже. Очень хорошие показатели. Эти приборы просто очень редкие. Вот сейчас они должны уже практически смонтированы. Так что я думаю, что мы попробуем еще брать этот показатель и посмотреть вообще соотношение всех показателей изотопов, как, для какого региона, какой, какие показатели, какое сочетание показателей характерно. Ну и, наверное, тогда мы уже будем более надежные выводы делать. спасибо можно я вопрос ну ну во первых очень интересно было конечно благодарность и все мне интересно но ты, ты сказала что ты говорили о, о чертах как можно разделить черты времени черты школы, и черты индивидуального куписта. Ну, просто потому что, вот, например, стиль. Стиль, конечно, это индивидуальный стиль. Ну, но как он учил, где он учил, но ну, ты говорила о Новгороде. Новгороде да? Есть какие-то черты общие в данном времени. И, конечно, есть черты времени. Как можно разделить их, чтобы определить различные, разные уровни? Марк, вопрос сложный, времезатратный. Прежде всего, я говорила не о дуктусе писца, вот у него выработался такой стиль, и вот он нам пишет. Я, я говорю о типологии почерков. То есть, что мы с тобой должны устав или полустав, так же как унцал и минускул, разделить на какие-то типы общие. Вот типология почерков должна быть выработана. И если мы знаем, что вот, я не знаю, перл шрифт употреблялся в такой группе рукописей, а потом там, я не знаю, употреблялся другой шрифт, минуск, тип, тип минускулы, уже это нам будет показывать, уже как бы наши колебания вокруг вопроса датировки будут происходить именно в этом регионе, потому что этот, этот тип почерка существует только определенное время, и это можно его назвать модой, можно назвать как угодно. Я говорю вот здесь можно потом обсуждать просто вот я вижу что это делается без проблем на византийской полиографии у них нет а, таких непроходимых проблем с этим просто вот или я например занималась у, унциалом и я вижу что там скажем а, мою живали это совершенно определенный тип почерка которых характеризует там я не знаю чуть больше столетия чуть больше, и поэтому мы спокойно с ним работаем. Я его вижу, вот второй полимсест, который мы прочли, у нас еще есть греческий полимсест, я вижу, что это как раз оживальный тип минускула, моюскула, да, он циал, да, и что, в общем, у меня это девятый век. Вот мы сейчас нашли новый лекционарий, два листа, это девятый век. Там непонятно, что с диакритикой, поэтому непонятно, первая половина девятого века или вторая, потому что все-таки мы, конечно, волшебники, но не до такой степени. То есть диакритика не всегда видна, особенно если она скрыта под верхним текстом. Но тем не менее, вот, я говорю не о, личном, не о личном стиле письма, какой он выработался у писца, и мы теперь думаем, в какой школе он учился. Мы говорим о том, что характеризует эпоху, Вот что характеризует скажем, скриптории Константинополя или Москвы, или, там, я не знаю, Софии, там, Преслава, вот, в такое-то время. Если мы понимаем, что вот там господство доминировало такой вот тип, вот такая мода изображать вот эти буквы, мы тогда быстрее их разделим на группы, и уже внутри группы мы будем уже их сравнивать, и не, не, не пытаться, в общем, привлекать какие-то другие уже ненужные материалы. Вот. Ну а время там, это уже как бы эволюция почерков, это там уже это отдельная проблема. Спасибо. Есть другие комментарии. Мне и кажется, молитв... Клементина не договорила. Мне кажется, Клементина хотела что-то сказать и не до конца сказала. Нет, я просто хотела продолжить вопрос, уже снова имея в виду твой опыт именно в этом направлении. Значит, мне случалось иметь в виду одного каписта. Но когда он копировал, копировал рукопись, одну рукопись, где один почерк, один тип, тип почерка, у него сам почерк начинал меняться. А когда копировал другую, тоже менялся. Сначала я думала, что это просто два, два ученика одной школы а ученика одной школы, а потом там оказалось, что это один. Это категорически... Толя сказал, что это один, и нашел там. Это тоже изменение, которое, мне кажется, должно всегда быть э, в уме исследователя, потому что мы не знаем и не можем знать, э, э, какой был там э, извод нашего копииста. А у тебя это случалось э, так э, смотреть таким образом, что либо э, пишет на э, э, э, привык писать на пергаменте? а находишь его же почерк на, на бумаге то же самое имеется уже определенные разницы в, в, в начертании букв поэтому мне кажется очень очень хорошим и, и важным твое именно предположение смотреть, смотреть весь, весь лист весь вся весь лист или весь разворот книги и и первое впечатление всегда потом оказывается правильным потом смотришь вот большой юст такой а потом такой но смотришь весь лист и видишь это это действительно один, один тип почерка. И вот это мне очень кажется, что ты на верном пути, и не только ты. По-видимому, где-то у нас в, в уме складывается какой-то какой маленький компьютер, который имеет возможность отличить почерк. Не знаю, случалось ли, то есть имеешь ли ты, так, опыт в этом отношении? Клементин, конечно. Как все мы, да. кто работает с рукописями, я как раз и говорила да. о том, что, к сожалению, песцы вариативные, особенно да. профессиональные песцы. Это бытовой почерк, он пишет и пишет как может, у него проблемы, поэтому ему лишь бы написать. А песец, особенно профессиональный, а уж особенно каллиграф, он может такие нюансы выдать, что, конечно... Ой, иногда, в общем, отчаиваешься, думаешь, он, не он, как? Конечно, примитивно. Но где-то где в глубине как-то звонок звенит, нет, это он все таки не знаю. Но самое главное, я думаю, всегда иметь в виду, что очень удобное словечка есть, вероятно. Возможно. И так далее. И слава Богу, на, на, этом, на этом строится наш маленький мир. А ты, знаешь, Клементина, вероятно, это хорошо употреблять статьи. А когда ты сидишь с рукописью, работаешь, то тебе совершенно не нужно это вероятно. Ты хочешь знать точно, потому что он тебя измучил. И ты уже все-таки хочешь понять, он это или не он. Конечно, Ой, потом не, ты напишешь говори, вероятно, нет. чтобы тебя потом никто не поверил. Я очень хочу знать правду, но дело в том, что... Ой, <напрошно> а что а, а так а, такое правда в, ру э, в рукописи <напрошно> <напрошно> мне еще не известно? Спасибо тебе огромное, но действительно ты права в этом отношении. Не всегда а разница, маленькая разница а, а, в, а, в а, а, начертании букв может быть. А, а, а, а, решающим признаком, чтобы сказать, нет, это не он или нет, это он. Ты совершенно права. Спасибо. Ну, хорошо, мне кажется, что уже время прошло прошло, и нам надо закончить. Жалко, конечно. И это, конечно, вот вы видели интересные доклады. Очень интересные и интересная дискуссия. Так что я благодарю всех которые участвовали на нашем семинаре сегодня. Следующий семинар будет 17 июня того же времени. Наш гост будет Денис Олегович Цыпкин. Он все-таки тоже исследует, у него есть какие-то гипотезы, которые нам интересны слышат и, с которым интересно, мне кажется, поговорить. Так что жду вас через месяц в 17, 17 июня 17.30 в болгарское и русское время. Еще раз огромное спасибо. Елена Владимировна Уханова для участия и для такой теплой и интересной и глубокой доклад. Спасибо, Марка, тебе Спасибо. за то, что ты позвал, за то, что ты вообще организовал этот чудесный, этот чудесный семинар. Очень интересный, я с удовольствием слушаю другие доклады, так что постараюсь и в следующем месяце прибыть. Мне кажется, интересно просто встречаться специалисты из разных... Вот, например, чтобы определить терминологию, чтобы определить методику, чтобы нам надо как-то поговорить и сравнивать разных наших подходов. Так что большое-большое спасибо и всем хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Спасибо. спасибо большое, спасибо всего большое. Всего